Ну что ж, предлагаю приступить. Я приветствую всех, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Надеюсь, сегодня присутствуют все желающие, кто уже зарабатывает в интернете или кто очень хочет это делать. Рекомендую сегодня быть до конца вебинара и узнать все новости, что есть у нас в компании и как мы можем зарабатывать. Я представлюсь, меня зовут Елена Туманова, я а, с июня месяца зарабатываю и продвигаю платформу k клуб достаточно давно зарабатываю в интернете, с 2013 года, и у меня есть а, очень много навыков и знаний, как быстро продвигаться в интернете, и как зарабатывать, не теряя свои деньги. И сегодня я расскажу, как это можно сделать всем желающим на нашей платформе KMAT Club. Добро пожаловать в международную криптоэкосистему KMAT. Что же такое э экосистема KMAT Club? Это полностью цифровой бизнес-инкубатор в сфере криптовалют и децентрализованных финансов. Наша платформа позволяет создавать и развивать собственные проекты, и причем зарабатывать на партнерской программе любых проектов экосистемы, а также выгодно и надежно приумножать свои активы. Что значит создать свой собственный проект? Если вы уже опытный интернет-предприниматель, у вас есть гениальные идеи, но вы не знаете, как их воплотить в жизнь, то вы всегда можете обратиться на нашу платформу и реализовать свою бизнес-идею, и запустить на платформе свой собственный бизнес-проект и его монетизировать. Один из первых проектов, который был запущен у нас несколько недель назад, это Insign Turbo 4, который придумала и представила на платформе очень опытная девушка Лина. И, конечно же, все, кто захотел участвовать и зарабатывать, все партнеры нашей платформы, Практически все приняли решение зарабатывать еще и на Insight Turbo 4. Показывала отличные результаты, и на тестировании эта платформа прекрасный алгоритм действий, поэтому кто захочет быть в нашей платформе, рекомендую использовать этот инструмент. В ближайшем будущем у нас готовятся к старту новые проекты, и сейчас я об этом расскажу чуть подробнее. Давайте разберемся, как Keymat приумножает наши активы. Каждый участник или лидер, кто инвестирует в технологичность и масштабируемость экосистемы, еженедельно получает дивиденды. Это очень приятно, это действительно работает в полном пассивном режиме. Что такое дивиденды? Дивиденды это до 50% прибыли компании. Платформа делится с нами своими доходами, то есть до 50% от прибыли платформы перечисляется инвесторам в зависимости от суммы участия в стейкинге. В экосистеме сейчас несколько видов доходов. Давайте же разберемся, как KMAT генерирует нашу прибыль. Первое – это продажа лицензий и создание собственных проектов. То есть то, о чем я вам говорила э, на примере InSign Turbo 4. Далее, на нашей платформе есть собственный токен KM. Мы раз, э, участвуем в различных проектах платформы, используя именно этот внутренний токен. Для того, чтобы зарабатывать на нашей платформе, необходимо купить токены. 1 КМ равен одному доллару. Следующий вид источник э, прибыли это продажа рекламных баннерных мест. Кто давно в интернете, тот понимает, что рекламные э, компании стоят определенных денег. Следующий момент это услуги по индивидуализации проектов, то есть если есть у вас гениальные идеи, но они никак не подходят под алгоритм нашей платформы, то конечно вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, для вас разработают индивидуальный проект и вы сможете его реализовать и монетизировать на нашей платформе. Далее, запуск собственных проектов на платформе. Как раз сейчас, в ближайшее время, осенью у нас планируется запуск собственного проекта, и об этом я расскажу Чуть поподробнее, чуть попозже. Ну и также совместный запуск проектов. То есть, если у вас есть гениальная идея, но у вас не хватает знаний и бюджета для того, чтобы запустить этот проект, то вы всегда можете обратиться на нашу платформу и мы можем, вернее, основатели платформы могут проинвестировать и помочь запустить вам этот проект. И этот проект уже будет в совместном пользовании. Ну а мы, как участники, будем с удовольствием инвестировать и участвовать во всех проектах, кто, которые запускаются на нашей платформе. Очень интересный инструмент. На нем особенно заострю внимание, это наш токен KMX и KMX Pump. У нас есть токен, который уже выпущен и торгуется на бирже PancakeSwap, называется KMX. Кстати, я уже прикупила достаточное количество токена и уже даже... Продала какое-то количество и получила уже определенную прибыль. Наш токен имеет потенциал роста X15. И он специально был создан для того, чтобы зарабатывать на спекуляции этим токеном. Также у нас будет подключен маркет Кто знает, что это такое, те, конечно, знают. Ну, а те, кто не знает, то, ну, если... Так вот, очень грубо да, сказать, то, то, что произошло с нашими основными криптовалютами, биткоином и эфиром, то есть резкое опускание цены, повышение цены, это кто-то управляет этим процессом. Так вот, маркетмейкинг позволяет это делать. Далее у нас будет доступна услуга KEMOX Памп, при которых... За выполнение определенных условий участники смогут подключаться к чатботу, который будет давать вам сигналы нашего токена. Это очень выгодный инструмент, очень денежный, и я рекомендую каждому положить к себе в копилочку и зарабатывать на нем. На осень у нас запланирован запуск своего собственного проекта. Это мультипрограммная жилищно-распределительная система. Это, конечно же, очень много иксов для участников. Что такое иксы? Иксы – это значит увеличение вашего первичного дохода или ваших вложений в несколько раз. Что было основным решением для того, чтобы я пришла в эту платформу и начала ее активно продвигать? Так это то, что те направления, которые заявила наша платформа, они все сейчас находятся в тренде. Ну а то, что в тренде, это значит здесь можно быстро... Достаточно безопасно и много заработать. Итак, давайте перейдем к первому направлению. Это запуск КФФ фонда. Это венчурный криптовалютный фонд с самой справедливой и безопасной моделью опциона с доходностью от 2% в сутки в первые месяцы после запуска. 2% это, конечно, в самом начале и эти два процента достанутся именно тем людям, кто будет в курсе, что этот проект у нас запустился, сразу же войдут и сразу же получат больше всего иксов. Поэтому рекомендую добавляться в наши чаты, рекомендую быть всегда на связи со своими пригласителями, со своими лидерами, чтобы не пропустить запуск этого высокодоходного продукта. Следующее направление P2P эквайринг, когда каждый сможет предоставлять свои счета в аренду и за это получать от 2 до 5% оборота по счетам. Вот это очень востребованное направление, я очень много думала на эту тему, кстати скажу вам, что я уже немного тестирую это направление, и мне это действительно очень нравится. Следующее направление это кеймат лотерея, далее кеймат социальная очередь, кеймат пи кредитование кредитования, вот этого продукта еще нет совершенно на рынке, я слышала... Много разговоров, что это очень востребовано, но на деле это никто не реализовал. Так вот, я думаю, что на нашей платформе этот продукт впервые будет предоставлен миру. Что значит P2P-кредитование? Это значит, что мы, партнеры, Пользователи платформы KMAT Club можно брать друг у друга в кредит. Причем вам не нужно идти в банк, вам не нужно получать много документов, к вам не будет приходить приставы или что-то еще, если вы не сможете платить. Если вы выполняете определенные условия, то это можно будет делать быстро, надежно, гарантированно и всем этим пользоваться. Далее k -мат. Гарант крипто сделок. Ну, это название говорит само за себя. И следующее направление – кримад международный платежный крипто кошелек. Итак, надеюсь, то, что у нас запланировано, вам всем нравится так же, как и мне, и мы переходим дальше. Как уже сейчас можно заработать с Kmart клубом, несмотря на то, что платформа запустилась совсем недавно в конце апреля этого года, но мы уже зарабатываем в четырех направлениях. И самый любимый – это, конечно, стейкинг. Здесь каждый желающий, каждый наш партнер зарабатывает совершенно в пассивном режиме. Но если вы принимаете активное участие, то у вас, конечно же, будет и еще дополнительный доход. Итак, что же такое стейкинг? Для того, чтобы стать участником, в стейкинге вам необходимо купить наши внутренние КМ-токены и отправить их в стейкинг. Один КМ ст... равен одному доллару. Соответственно, вы покупаете необходимое вам количество КМ, переводите их в стейкинг и начинаете каждую пятницу получать доход на сумму своего депозита. Вы становитесь совладельцем платформы, и платформа начинает делиться с вами своими доходами. доходами. Стоимость токена КМ фиксирована, а это значит, что у инвестора не будут проблемы с волатильностью актива. Это очень и очень важно. Начисление дивидендов проводится каждую пятницу, каждые семь дней, и процент, благополучно растет и это нас как инвесторов очень радует. Минимальная сумма для отправки в стейкинг 10 км или 10 долларов. Максимальная доходность при статичной сумме достигает 500 процентов или x5. Очень простой пример. Если вы решили инвестировать в стейкинг 100 км или 100 долларов, то если вы не будете пополнять сумму вашего депозита, то ваш депозит будет работать, пока не превратится в 500 км или 500 долларов. Тело вклада не выводное, вы получаете его вместе с процентами, и в результате расчет у вас будет такой. Из 500 долларов 100 долларов это ваше тело депозита, и 400 ваша чистая прибыль. Я думаю, это... Очень и очень привлекательный инструмент для инвестирования. Далее, вы можете инвестировать в проекты, инвестирование своих финансов или э, интеллекта, интеллектуальных каких-то возможностей, да, готовящиеся к запуску проекты. И за это вам тоже будут платить. Участие в запущенных проектах на платформе. Даже если вы лично не участвуете в проектах, которые запускаются, а участвует ваш реферал или тот человек, которого вы единожды пригласили к платформе, то вы всегда будете получать свои комиссионные. И еще один инструмент, на котором можно активно зарабатывать – это торговля токеном, то есть покупка и продажа токена KMX на внешней децентрализованной криптобирже. Какие выгоды для лидеров и активных участников? Так как KMAT-платформа в первую очередь – это сетевая площадка, Поэтому э, поощрение за сетевое продвижение достигает аж до целых 40% от оборота. Давайте рассмотрим, как здесь можно увеличивать свой доход, если вы начинаете проявлять активность или если вы заходите со своей командой и помогаете вашим партнерам зарабатывать. Итак, с первой линии, со всех ваших лично приглашенных, вы зарабатываете 15% суммы участия в любом из проектов, которые запущены на нашей платформе. Для того, чтобы у вас открылась первая линия, вам необходимо инвестировать не менее 100 км. Далее. Со второй линии, если вы выполняете определенные условия, если у вас на стейкинге не менее 200 км или участие на нашей платформе на сумму не менее 200 км, у вас есть не менее 3 участника с открытой первой линии, у вас открывается вторая линия и вы зарабатываете с нее 10%. Третья линия при соблюдении условий у вас будет 5%. Четвертая линия 4%, пятая линия 4% и шестая линия вам принесет 2%. Более подробно ознакомиться с партнерской программой вы можете обратиться к вашим лидерам, к вашим пригласителям, либо написать в общем чате, у нас всегда есть лидеры, кто ответит на ваши вопросы. Если вы пришли по моей ссылочке, значит, вы обращаетесь ко мне лично, и я дам вам более подробную консультацию. Кроме партнерской программы, у нас есть еще ранговая система. Это еще дополнительные, премиальные к вашему доходу. Если вы участник, то, соответственно, вы зарабатываете только по тому направлению, в котором вы решили участвовать. Если вы занимаете активную позицию и выполняете ранг «Специалист», вы получаете премию от компании 80 КМР или 80 долларов. Если вы профессионал, у вас открывается третья линия, то вы получаете премиальный 500 долларов. Я достигла ранга профессионал и получила от компании общего дополнительного дохода, общего премиального фонда 580 долларов всего за один месяц. Очень легко выполнять эти ранги и, естественно, очень легко на данной платформе зарабатывать. Следующий ранг, уже более серьезный, это предприниматель. У вас открывается четвертая линия и ваши премиальные три долларов или три тысячи км и самый лидерский статус это магнат у вас открыты все шесть линий выполнены все условия и по товарообороту в том числе вы получаете премию от компании пять тысяч км или пять долларов я думаю это очень привлекательные Предложение. Поэтому рекомендую занять активную позицию, приглашать людей, рассказывать о нашей платформе, приглашать на наши вебинары и получать всевозможные вознаграждения от нашей платформы. Хочу обратить ваше особое внимание, что если вы единожды пригласили партнера, то вы постоянно будете получать внушительные партнерские вознаграждения за все действия ваших рефералов в любых проектах. Ваш приглашенный отправил деньги в стейкинг, вы получили вознаграждение. Принял участие в жилищной программе, вы получили награду. Стал инвестором в готовящемся к запуску проекте, вы опять получаете свои комиссионные. Итак. Постоянно. Насколько просто делать приглашение и строить структуру? Здесь все зависит от того, какую позицию вы занимаете. Если вы пассивный инвестор то у вас, вы можете увеличить свой доход, подключив партнерскую программу и всего лишь сказав вашим друзьям-инвесторам, что вы инвестируете сюда, и здесь гарантированно каждую пятницу вы выходите на доход. Инвесторы подключаются сюда с удовольствием. Я сама очень давно инвестирую, и первые мои партнеры, кто подключились к платформе, были именно пассивные инвесторы. Если же у вас активная стратегия, если вы активный инвестор, получаете большую помощь от самой компании. И сейчас я вам расскажу, какой инструмент наши основатели дарят для своих активных лидеров. Встречайте, этот инструмент называется K-MATWEB. Что это такое? Это трафик от полутора тысяч человек в полном автоматическом режиме. Что делать с таким трафиком? Вы просто получаете людей, рассказываете о платформе, регистрируете участников в свою команду и получаете колоссальное вознаграждение. Вам не нужно заморачиваться приглашать людей в свои чаты, вам не нужно таргетинг, вам не нужно чего-то там еще, парсинг и так далее, не нужно звонить никому в личку, вы просто делаете свой телеграм-канал, вы просто выполняете условия, необходимые для того, чтобы получить этот инструмент, и компания добавляет вашу структуру. Это не боты, это не накрученные люди, в вашем чате будут от полутора тысяч человек, живых людей, с которыми можно общаться, давать им обратную связь, давать консультацию и, конечно же, регистрировать в свою команду. Это очень выгодный инструмент, и я всем активным лидерам рекомендую им пользоваться. Ну и, конечно же, в завершении я приглашаю вас присоединиться к нашей платформе я вам наглядно показала те инструменты, которыми пользуются все наши партнеры, ими пользуюсь я с удовольствием. Здесь у меня уже получилось создать очень приятный доход, меня он очень радует, и, конечно же, у меня есть перспективы и планы, куда я стремлюсь и куда стремятся все партнеры нашей компании. В конце нашего вебинара, в конце нашей встречи я вам хочу сказать, что я занимаюсь обучением своих партнеров строить свой бизнес в интернете и обучаю работать с холодными контактами. Что же это такое? Это возможность автоматизировать свой бизнес, получать огромную аудиторию и, конечно же, строить свою команду. Так вот, я сейчас готовлю обучение не только для своих партнеров, но и для всех партнеров, для всех инвесторов в нашей платформе. Поэтому, если вы хотите получить больше информации, вы можете найти меня в общем чате, и вы можете уже... Найти меня на YouTube-канале, у меня очень много бесплатных видео, начните уже получать информацию и задавайте вопросы каждый лидер, кто вас сюда пригласил, и, конечно же, все дадут вам соответствующую информацию. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их в общем чате. И я с удовольствием отвечу. На этом все. Всех рада была видеть. И всем нам хорошего профита. Всем пока.